А всем здарова, с вами Костас, и в этом видео я бы хотел вам выразить большую благодарность, за то маленькое время, пока я делаю видео на ютубе, у нас набралось уже 30 просмотров и из этих 30 к у нас всего лишь 130 подписчиков но я не огорчаюсь а наоборот даже радуюсь поскольку до этого у меня не было такого канала с таким количеством подписчиков я очень рад что у меня есть такой канал с таким количеством подписчиков спасибо вам большое ребят без вас я бы не справился у меня не было бы мотивации делать видео сейчас конечно видео будут выходить достаточно редко тем мало у меня учеба конец года, но настанет лето, видео будут выходить почаще и сейчас мне просто нет тем и опять же учёба, <с> да. Но в любом случае, спасибо вам большое за то, что смотрите меня. Особенную благодарность выражаю я тем, кто подписался на мой канал. Это вообще те ребята, которые поддерживали меня все это время. И тем не менее, я не вижу смысла еще что-то говорить. Вы меня услышали. И я вам всем говорю большое спасибо. Всем удачи, всем пока. А у микрофона был Костас. И играйте только в хорошие игры. Да. Gotcha.